Переходим с вами к последнему раскладу, это Кельский крест. Будут ли у вас отношения через год? Появится ли новый партнер? Итак, как всегда, расклад я уже выложила, проанализировала и сейчас дам вам его трактовку. Карта в самом центре расклада, тридцатая карта лилии, показывает в чем же суть ситуации. И означает, что вам нужно достичь своей цели. Карта лилии это достижение цели. Вам нужно найти партнера любовного, с которым можно будет создать семью и жить до конца своих дней. Вот в этом суть ситуации. Так как карта лилии это еще и сексуальность, то партнер... В этом вопросе вас должен полностью устраивать. Перейдем к позиции, которая находится под этой картой. Эта позиция показывает, что вам в данной ситуации помогает. И здесь выпала вторая карта клевер. Ну, конечно же, помогает надежда, что такой мужчина найдется и. Будет все хорошо, будет счастье, что вы с ним создадите семью. Теперь перейдем с вами к самой верхней карте в столбце. Это тринадцатая карта ребенок. И эта позиция показывает, как будет развиваться ситуация, если в нее особо не вмешиваться. Ничего не делать, так скажем. Надеяться только на судьбу. И здесь лежит тринадцатая карта ребенок, которая... Может говорить о том, что отношения начнутся какие-то новые. Но может говорить и о том, что шансов очень мало, если ничего не делать. То есть очень мало шансов, что у вас появится какой-то новый партнер, если вы делать ничего не будете. Теперь давайте с вами посмотрим на самую нижнюю карту. Это 34-я карта рыбы. И эта позиция говорит нам о том, чего вы не знаете. Опять же, рыбы могут говорить о беременности. Поэтому может как-то проверить, а не беременны ли вы. Ну, на всякий случай. Так как вы сейчас находитесь в отношениях, то карта рыбы может говорить и о какой-то другой беременности, не вашей, о которой вы не знаете. Но она касается вас. Теперь давайте посмотрим на карту, которая лежит в самой первой. Это 24-я карта сердца. И эта позиция говорит нам о том, что было совсем недавно в вашей ситуации. Так как мы смотрим отношения, то в этой ситуации у вас были отношения. Были... Эмоции очень сильные. Возможно, даже была любовь, но отношения были. Теперь перепрыгнем через одну карту и посмотрим на следующую позицию. Здесь выпала десятая карта коса. И эта позиция говорит о том, что произойдет в ближайшем будущем. В ситуации о которой вы спросили. Вы спросили об отношениях. И эта карта говорит о том, что отношения, скорее всего, закончатся. Да? Внезапно прекратятся, отрежутся. Теперь давайте перейдем к следующему столбцу. И начнем с самой нижней карты. Эта позиция показывает, как вы сами относитесь к данной ситуации. Здесь выпала 21-я карта гора. Во-первых, вы видите, что это проблема. Найти достойного мужчину и создать с ним семью. Возникают некие препятствия и трудности на вашем пути. Также карта гора говорит, что нужно двигаться да, к своей цели. Вы это понимаете, чтобы взобраться вот на эту гору. Следующая карта покажет, как к этой ситуации относятся близкие вам люди. Например, ваша семья. Здесь выпала 17 карта Аисты. Аисты – это перемены, это семья, создание семьи. И, конечно же, близкое окружение вам говорит, что нужно создавать семью, нужно что-то в жизни менять. Что-то делать, чтобы были перемены, изменения в этом вопросе. Ну и искать достойного мужчину, с которым и создавать эту самую семью. Следующая позиция и следующая карта расскажут о том, какие у вас есть страхи, либо же надежды в этой ситуации. Здесь выпала пятая карта дерева, положительная карта, конечно же, это надежда, да, на что? Опять же, на продолжение рода, на создание семьи, пустить корни, да, укорениться, чтобы был стабильный образ жизни, все устаканилось и так далее. И последняя карта, это итог ситуации. Чем же эта ситуация закончится? Будет ли у вас через год мужчина? И какими будут отношения или личная жизнь? Здесь выпала 19-я карта «Башня». Но понять, о чем она говорит, довольно сложно. Так как она может говорить об одиночестве, и тогда мужчины у вас не будет. Также она может говорить о стабильности, то есть ситуация такой же и останется стабильной, как и сейчас. И также она может говорить о браке, о росписи в госучреждении. Поэтому я решила вытянуть дополнительную карту и узнать, о чем же все-таки говорит эта карта. Этой дополнительной картой оказалась 17 я карта собака, которая явно говорит о том, что появится в вашей жизни какой-то мужчина. И по собаке он будет очень верный и преданный. И будет больше он влюблен в вас, скорее всего, чем вы в него. Потому что собака обычно показывает, что один из партнеров любит, а другой позволяет себя любить. Но в любом случае какой-то мужчина у вас будет. И это не этот мужчина, который есть на данный момент. Так как собака очень часто показывает друга, то возможно, что отношения у вас начнутся с каким-то вашим другом. То есть дружба перейдет в любовь. Вот такой получился расклад. Я рада, что в конце выпали такие карты, что у вас будет достойный мужчина в жизни. Нужно просто его дождаться. На этом расклад я заканчиваю. И опять же говорю, если будут какие-то вопросы, пишите. Я на них обязательно буду отвечать.